Добрый вечер всем. Сейчас пол шестого уже вечера по Москве. Вот. Опять я землянику тут заснимаю. Вон небеса какие. И так вот это сыпется. Дождик небольшой. Но такое, знаешь, оно мерзкое какое-то все. Все мокрое. Все это самое. Видите, там у людей тоже. Деревья цветущие в долине. Все цветет, растет. Дождик, конечно, нужен. Но он бы ночью шел, но ему бы не было это цены, как говорят. Цены тебе бы не было, дождик. Ой, ну, такая красота, а, как цветет земляника. А потом красненькая, красивая. так хорошо, когда все цветет. Вот травка какая-то такая. Такая муравушка. Травушка, муравушка. И вот там трава, я говорю так, вся, которая не нужна, убирайся. Пусть укроп, петрушка, сельдереи разные вообще там. Ну, в общем, вся трава такая, которая полезна для нас сейчас. И пусть материализую все это улитка там сидит сейчас им хорошо они О, вот он сидят под дождик вышли а вот гляньте где сидит на дереве сейчас отдохнула сейчас мохнет чуть-чуть и пойдет странствовать Это-то Все мокрое Я пошла Думаю, гляну А то вчера сорвала Шампиньон, печерицу А сегодня пришла пока Срывать Вон, Видите, одуванчики уже А ну, какой большущий вырос ну, а пойду гляну Если будет там, засниму Время сколько Нету Ну нету и нету вот одуванчики. Уже надели белые сарафанчики. Беленькие сарафанчики. Наверное, не будет видно дождь. Но он капли там на листьях. Если есть. Вот тут капельки на этом на дереве. И он то сыпет, сыпет. Примарил. Так. Сирень распускается. Но еще запаха нету. Воронец. Так. Лилия. Лилия вот белая растет. На мое день рождения. Она цветет цвета. Вот так вот. А вот простой тюльпан распускается, как раньше все тюльпаны были. Вот такие. А потом голланд. Голландцы начали. Вот они. Вот так. Вон там еще не распускаются. Вот лилия. Вот пионы подняли головы. Тянут. Все. Хорошо, 8 градусов сейчас с плюсом, но холодновато все равно, сейчас ветер хоть перестал. Так, а вот какие-то тоже трава какая-то растет. Так, о, поднялась фиалочка, поднялась фиалочка. Гляньте, такие маленькие, синенькие, красивые цветочки. Вот они такие маленькие, нежненькие. Травиночка какая-то. И все они красивые. Все. Это вообще красота. Когда цветет все. Ну там чистотел. Да. да, вот так. Все. Вот, видите, уже лужина капала с крыльца. Вот у меня белая здесь сирень распускается. Тоже кустик посадили. Ну, видите, какие прям огроменные. Это называется персидская Белая. А это барвинок. То я забыла тогда. Но как он называется? Барвинок. Вот такой вот. Вот барвинок. Растет. Красивые цветочки. И он говорят, траву так хорошо убирает. А вот простая просто сирень. Так, ну ладно, я уже начинаю мокреть. Все, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.